Бля, вот я... Только не матерись. Не, ну материться можно, похуй, обзываться там лучше не надо, могут опять в заманить. Бля, заебойся нахуй, заебумба, бля, ебать донаты, ура! Ну я так понял, сегодня две рекламки будет, да? Ну понятно дело, блядь. все, как обычно, работаем. Работаем, работаем, бля, не стоим на месте, нахуй. Найс. Nice. 550 рублей. Ура, Клэш-Рояль! <связать> Молдеж, балдеж. Спасибо огромное, суперселло, за то, что разбанили. И на, и на реку огромное, огромное спасибо за то, что помог в этом процессе, так сказать. Это такой кайф. ёбаный сыр, блядь. Пиздец. Я в клэш рояле, ребята. <связать> а так, кстати, у тебя тачку пропал. <связать> да, да, да. Сейчас. Пацаны, <связать> не, не забывайте, что собираем на тачечку, как говорится. Э, небольшая сумма такая, скромная Миллионы рублей, да ладно, шучу, сколько будет, столько будет за столько куплю машины, сколько накопится за эти дни Ебать его сырочек, блядь Клэш рояль, ребята Нихуя хорошенькие такие донатики, кстати, слышь, Прям по выгоде Бля, ну просто с Илюхой Понимаете, я не договаривался с ним на конкретно Ну типа, я ему сказал, брат, я ночью смогу, блядь То есть, а он сейчас, типа, съемку перенес, как бы Ну, а я ему, естественно, не подтверждал, нихуя вот в этом весь прикол. Это да меня Илюха, блядь, позвал на прятки. Я ему сказал, я говорю, брат, я типа там в 12 час ночи начнем снимать, вообще заебись. я такой, ну, если начнем, типа, я сказал, я буду, типа. Вот. Ну, а сейчас такой расклад получается, то, что, блядь. Куда там ехать хотя бы? Бля, я еще пожрать сказал, я еще ничего не жрал, сука. Чтобы тепрятки ебаны, там 40 человек, и там нахуй не нужно. Я сейчас приеду, сразу улечу и уеду сразу, нахуй. И все, блядь. И еще это, там чилы с то, что мы топ-3 и мы прошли, что ли? И... Не, брат, пиздешь, наебали на заскамели, как мамонтов, нахуй. Ебать, наконец-то нахуй. Знаешь что, что, в этой игре слов нужно думать уметь? Ты ебанутая, я легенда в ней. Смотри. А ты настолько ну, глуп, то что, блядь, ты Да кто глуп долбоеб. Смотри ты, нахуй. Ты, ты, блядь. ты сука, не пизди. Блядь, ну я в любом случае буду еду дожидаться. Я, я, я сказал Илюхе. То есть я пока не пожру, никуда не поеду, нахуй. Да Илюха, гандон ебаный, я сколько раз его звал, бля. Ой, извини, рекламу снимаю, бля, туда-сюда, нахуй. Халява ебаная, легенда вернулась нахуй. Бля, ебать ли все на гланы играют? Вообще, а, это боты вообще? Я хуй, наверное, бля. Ну, ну, Нет, ты ебанулся, какие боты, блять, это именно игроки. А, это бля, ну мне... Я, я бы честно, я бы Илюху послал нахуй, прям вот искренне, бля. Потому что я ему, сука, говорю, что я не смогу в это время, бля. Ну, походу, просто надо на завтра переносить стримы, все. Я хуй знает, прям вот, блядь, бешенное желание послать нахуй Илюху, потому что, блядь, сколько я ему раз говорил, блядь, ну, по времени, то, что я не могу, не смогу в это время. Ебать я ебу нахуй. легенда вернулась, бля, просто всех сношу, бля, за две карты. Так, подожди, проверю. Бля, давай на этих ебанов затарим. Балдеж, бля. Так, бабки забираем. Сколько у меня до следующей арены? Ебать. Брат, ты что-то понял? Я один из самых жестких игроков в мире, нахуй. В этой игре, блядь. Я, сука, никого не чувствую вообще. Просто я, я каждого, блядь, не замечаю. Смотри, как я играю. Смотришь? Смотри, дракончик падает. Просто дракончик летит, смотри, такой лайтовенький. Чел думает, ебать, типа лох, дракон запустил, да? До свидания. Въебал. Того. Да, да не, не, это я больше его обучаю. Он смотрит по моим демкам. Смотри. И после этого ты, блядь, ты скажешь, что я лох ебаный, бля, в этой игре? Ты чё долбаёб? Ну, ты спрос, это, ты чё долбаёб, ты... нахуй? Я его унёс, блядь. Ну, Вообще похуй, чел, ты не понимаешь, я его чисто психологически продавил? Ты мог задавить, смотри на... теперь, смотри. Вообще, похуй, эта башня влезла случайно, загнется уже. Я сейчас делаю инвестицию в центр, понимаешь? Посмотри на центр, посмотри. Ты после этого будешь пиздеть, что я лох, ебать? Да, я не понимаю, а ботов дальше, да. Каких ботов, долбоеб вообще нахуй? Вообще похуй. Он, он сейчас думает то, что он выигрывает, смотри. Он пиздец ошибается, я тебе, бля, буду. Он ебать все, сейчас, брат. Я тебе отвечаю, нахуй. Смотри сюда. Смотришь? Смотри. Смотри, Андулкин. Бань. Бан, что за хуйня? Что за ракета? Что я за хуйню выпустил, блядь? Ебать, ебаный гриб. Блядь, понятно, нахуй, челы, бля, все вдонатили, бля, все эти дни, пока я, блядь. А, сука, блять, Ебаный. Да я не знаю, бля, какой-то. Типа я грип, нахуй, они говорят. Хотя бы я ни рубля, нахуй, в игру не вкинул, бля. Все на своих амбициях, на своем опыте, блядь. Показываю, сука, бля. Я сейчас на нем отыграюсь, нахуй. Типа я грип, понял. Ну схуяли, ли я, получается, грип, если я, блядь, реально доказываю именно своей игрой. Как я ебу. Просто у меня нет понимания, блядь. Наверное, я что-то не, не понимаю, я не знаю. Смотри, тем временем, пока я вот эту хуйню делаю... Видишь, видишь, он пишет отличная игра. Согласен, брат. Я согласен полностью. Игра реально отличная. Поехали. Вот и все, нахуй. И после этого пиздите, бля, что я ничего не представляю, что я хуйло, что я мясо, блядь. Блядь. Ошибаетесь, но. Вы сильно ошибаетесь, дамы и господа, блядь. Есть сильная ошибка с вашей стороны, блядь. Пишет, ты перекачан, чел. Бля, братанчик, ну я, типа, не люблю тебя выебываться, но есть. Что это такое, желтое, блядь? Ну это не мое, это, я, наверное, обкончал хуй знает. Как будто мне на ну, подмышку насали, блядь. А что это за хуйтини вообще, кто это такой? Ебать, это что за падали, ебаная, блядь? Что это за говно? чуть это за гандон? Ёбка? Голем? Ебаный голем. Ебать, их два стало, чел! Ебать! Ебать, что за карты? Бля, гриб, сука! Это гриб! Бля, ебаный гриб, нахуй! Ах ты, блядь! Бля, чел, ты пожалеешь, нахуй. Ты, сука, гриб? Ну мне реально похуй. Держи, блядь. Бам. я не понимаю. Гриб это, типа, когда у тебя прокачка не, <свят> не Типа я гриб, понял? Типа он выебывается. Типа все выёбываются на меня. Ты, ты, донатил, до хуя, да? да нихуя не донатил, блядь. Да не слушай ты их, ёбанарод. Я Эти бля, буду не рублями вкидывал, нахуй. Бля, против меня я, реально гриб попался, нахуй. Ты его прокачку видел и просто ебанутая какая-то. Ладно, вообще без пизды, блядь. Какой хочешь. Дело твое, чел, сейчас сосешь. Ни рубля, блядь, не вдонил, нахуй. Вообще ни рубля, блядь. После этого они мне еще грибом называют, блядь. Неблагодарно, конечно. Просто они не могут признать, что я легенда, блядь, в этой игре. То что я сейчас лучший. то что я один из, из легендарнейших игроков. такие ты 200 тысяч Какие 200 тысяч? Кого ты слушаешь, брат? 170. Такие 170, брат? Что за бред, нахуй? Грибок, Такой нахуй грибок ты, сука? Не слушайте глупости, блядь. Зап, нахуй. Зеп! Зеп! До свидания, бля. И после этого будете пиздить, нахуй, что я гриб. А? Бля, я просто не слышу, нахуй. Я просто не понимаю, блядь. Я гриб? Вы уверены, нахуй? Пиздите, нахуй. Пиздите. Нихуя блядь. Нихуя блядь. Нихуя, блядь. Нихуя, блядь. Нихуя, блядь. Нихуя, блядь. Бля, просто вот ну скажите мне, если я гриб, по вашему мнению, гриб сможет так распетлять вот такую ситуацию, нахуй? Посмотрите, как я сейчас сыграю. И дайте мне ответ, сможет или нет. Просто интересно мне, блядь. Хуга шаром. Хуйню не неси там, подпиздуй <связываешь> же, Просто гриб сможет так сыграть? Ответьте мне, ответьте. Блядь, черт ёбан. На нахуй, тварь, блядь. Блядь, ну это гриб, да. Это гриб. Я могу с полной уверенностью сказать. Потому что, ну, такие аккаунты, как бы, не бывают, блядь. Без донатов, блядь. Понятное дело, что чел реально, блядь, вкинул, нахуй. Полбюджеты, блядь, своей планеты, нахуй. Это гриб, к сожалению, бля. Как бы это грустно не звучало, но это гриб, да. Это реально грибочек. К сожалению, бля. как бы это прискорбно не было, чел реально двигается только на донатах, блядь. Только из себя представляет что-то донатное, блядь. Хуйнюсу убери, блядь. Видишь, ну я говорю, у него вот золотая жилетка на персонаже, блядь. Очевидно, что донации он производит, причем очень сильные. Как бы это, опять же, грустно не звучало, донаты, блядь, он не жалеет на эту игру. Показываю, что такое, за что меня уважают в этой игре. Это фейковая бочка называется методика. Блядь, долбоёбка. Ну, так я нащелкал, собственно Теперь смотри, что мы делаем Вот сюда дракошу Дракоша пока обрабатывает, бля, лохов этих Оп, смотри Оп, громовержца Не, хок добьет, но тут как бы и нет, как бы, цели Такой, понимаешь Смотри Сейчас большуха, бля, пека, шлюха, бля, ебаная, бля Падает, смотри Смотри, смотри, смотри, смотри Показывай, как я сейчас сыграю Вы хотите сказать, грипс может так ебануть? Поехали Ну, хотите сказать, гриб сможет продемонстрировать такой уровень игры, блядь? Ну вы пиздите, вы сами себе не верите на. Ну. Вы ну, хотите сказать, что я грибочек, да, блядь? Понял, да. интересно, блядь. Прикольно. Интересно, интересно это слышать, конечно. Пиздата все весело. Долбоеп, куда ты нахуй тулишь? ⁇ тут ты реально рухнешь, блядь. Просто ты рухнешь, блядь. Ты реально рухнешь. Ты, блядь, просто, ну, ты упадешь. Ты понимаешь, ты реально, блядь, рассыпьешься. Ты хоть реально. Бля, и после этого Кажется, пиздите, кайф, что я гриб, нахуй. После вот такой вот игры, после такой катки, которую я продемонстрировал, вы скажете, что я грибной, да? М -м -м. Бля, челый нахуй. Блять, просто рофл ебаный, бля. Я не знаю, вы реально, ну, я ару, вас, на. Я реально. арус -а -а -а -а -а -а! с вас. Завтра, вас, а, вас. А, а! Можешь? Можешь сейчас еще 1300, чтобы... чтобы донатишь еще 130, да, да? Хуйни и неси, блядь. Хоть раз, блядь, засекё мою донацию, пиздаболом будешь меня называть. Ну так, трю... еще 300 тысяч примерно, молодец. Не, не, чел, чел. Такие нахуй 300 тысяч. Я уважаю свои кондиции, демонстрирую только высший уровень бля, взаимодействия киберспортивных. И после этого пиздите, что я гриб, да? Бля, о сука, бля. усука, бля. Спасибо всем, кто дал отец на машину. Что это за хуйня? Это опасно вообще, скажи мне? Это не опасно? У меня тут запчик. Так, пиздеть не надо. Давайте, блядь, каждый про свое мнение останется нахуй. Меня в этом комьюнити игровом знают, поверь мне. Я, блядь, не первый день нахуй. Хуйню не несите, типа. Какой гриб, ёб? Ты кого пиздишь, бля? Сука. Ржавая, блядь, лисичка, нахуй. Подосиновик, блядь. Подсосины. <посмотворение> да, да, да. Ты... Попизди. Чувак, чел, нахуй. играешь. Смотри, э, поверь мне. Знаете? Поверь мне, насло. Поверь мне, насло. Поверь мне, насло. Поверь! Хуёво играешь. Поверь, мне, насло. поверь, насло! Вот против <посмотворение> меня сейчас ёбнутый гриб. Я тебя, бля, буду. Без пизды. Нет. Это, блядь, ты полный гриб. Ты полный долбает, нахуй, я тебе, бля, буду. Ты полный гандун, блядь. Это твой грибок, это твой грибок. Я грибок, да? Mm -hmm. понял, ты сосешь, нахуй. Понимаешь, пока я ебу, блядь. Хейтеры пиздят, что я гриб. Ты хочешь сказать, гриб бы смог так грамотно кинуть сейчас вот эту бочку, вот эту посмотри сюда? Да, я, я надеюсь ты правильно понял обозначение слова гриб. Ты хочешь сказать, гриб вот так бы сделал? Ты уверен, блядь? Ты пиздец как ошибаешься, я тебе, бля, буду. Ты очень сильно ошибаешься, брат. Ты ебать как ошибаешься, я тебе пиздец, честно говорю. Поверь мне на слово, блядь. Наверное, я последний игрок, кого можно назвать грибом вообще в целом, нахуй. В этом комьюнити. Потому что таким опытом, как я, блядь, мало кто обладает, я тебе честно скажу. Пиздеть не стану, блядь. Пиздеть не буду, ёпка. Ты знаешь, он метится надумаю башню, и я целюсь сразу на таунхолл. Сразу три короны. Больше мата, хорошо, братик, сделаем. Как скажешь, блин. Как скажешь, родничок. Как скажешь. Меньше мата. Все, все, извиняюсь, извиняюсь. Больше мата вообще не буду, ребята. Больше не использую мат. Простите, меня реально погорячился. Вообще, я очень-очень красиво излагаюсь. Возможно, по мне иногда не скажешь, что я обладаю, так сказать, ну, наполненным словатым запасом, большим лексиконом. Я еще почему не хочу к Илюхе ехать, я себя, честно, я себя не очень чувствую. Видите, у меня какие губы бледные. Не, не, не, не, чел, без рофла. Не, реально. Не не, не, не, не, не, чел, чел, я тебе реально не, говорю. Посмотри я... в камеру, я потом в лицо вижу, что ты ее отмазываешься. Мне реально не очень, то есть я, я если я себя сейчас чувствовал, я бы уже, блядь, обосрался отчасти. Я реально приболел, я еще вчера из -за этого стрим вырубил, без рофла. Смотри, ну это грипп и он сдается, понимаешь, да? Почему, ты спросишь? Я тебе отвечу, мне вообще плохо. Потому что, блядь, конкуренция со мной это просто, ну это ошибки изначально априори, блядь. Знаешь, mm -hmm. что такое априори? И бать его быстро вынес, чувак. Конечно, чел, блядь, я не ну, первый конечно, день... Тебя, блядь, карты все, блядь, в три раза лучше, я не но... первый ну, день играю, Я не первый день играю в эту игру, блядь. Я тебе честно скажу. Совершенно верно, априори, это лада приора. С буквально на капуте. Априора она в целом называется. Я не первый день пребываю в этой игре и могу пор... ну, поручиться, поручиться за свой скилл, блядь. Те, кто называют меня грибом, это просто хейтеры, блядь. Они просто думают то, что ну, я все за сделал. То, что я не обладаю уровнем игры, блядь. Ты можешь так сказать, конечно, это твое дело, блядь. Ну вот, поверь мне, гриб вот так не сможешь, смотри, что я сейчас сделаю. Смотришь? Да, давай. Уверен. Ну, ничего, что у тебя эликсир, блядь, никуда уходит сейчас. И ты даже ничего не ставишь. Бля, брат, пиздец, долбоёб, против меня гриб попался, нахуй. Ёбаный в рот, бля. Ты его колоду видел? Ёбаный рот, брат, это гриб, нахуй, я ебал, брат. Пиздец. Братан. Я тебе, бля, буду, это чел на, на грибах. У него все ну. Это значит гриб. Какой нахуй 14? Чё ты подперзываешь, блядь? Чей ты модер, блядь? Стоп, тебе в натуре карта 14 левел? Да нет, нет, 14, не слушай ты нахуй его. Вот. Чё ты несёшь, блядь? <говорит> Какая 14 ты, блядь? Ты, ты видел этот Таунхолл 11? Какой нахуй 14? У тебя мега-рыцарь 14? Ты еблан вообще нахуй. А, у тебя скелеты даже 12-го левела, когда у того челника, чили блядь, только 10-го лел. Еблан, нахуй, это я гриб лапан, нахуй. Есть такая. Если ты, блядь, не разбираешься в игре, не пизди, будь добра, блядь. Есть такая тема, блядь. Карта, которая меняет уровень твоих героев. Именно для у тебя того... скелеты 12-го, у него скелеты да кибер. Долбоеб, он карту заюзал. У него игроки, бля, пониженного уровня. Ты мудло. Я бы не стал пиздеть, брат. Мне нет смысла пиздеть. У него пониженный уровень карт. Просто карточка на понижение ну, для Почему вау? ты сейчас ничего не отправишь его наконец-то? Учись, блять, истир. играть, долбоёв Нет, шар. у тебя эликсир просто никуда уходит <связывается> Бля чел шар, тыщи, А, уже 13 тринадцатый шар? Да, а, у меня тринадцатый шар, по пизди нахуй Какой тринадцатый шар, еблан? И не тринадцатый шар, ахуе Не у меня шар, алло а, 14 -й, 14 -й, 14 -й, 14 -й. Бля, вы ебали стоит. ты грипп Ебала, ебала Нормально мира. тебя выиграет, это. Ну, Кто не меня делать. выиграет, блядь, не неси хуйни, муравей, блядь. Кто, блядь, меня может вообще в этой игре выиграть? Ты мне скажи, ты мне будь добр, расскажи нахуй. 5Х стоит, 6. Было. Когда ты играл, блядь, в эту игру вообще еще никто не заходил. Когда я играл в эту игру, она была как раз таки мега популярна. Вс, блядь. Теперь показываю нахуй. Мега рыцарь. Громовержец угу, угу, угу. и сюда шар по суету запом докинем. Естественно шар в этот момент что делает совершенно верно. 3, 2, Тише заткнись. Не Учи меня играть, когда, я, когда мне понадобится твоя помощь нахуй никчемная, я наберу. Показываю. Кто после этого будет пиздец, что я гриб? После вот этой катки, блядь. Судьбоносный. Кто скажет, что я гриб? Кто, блядь, скажет, что я нахуй гриб? Скажите мне, ответьте мне, ответьте, блядь, ответьте! А? Ответьте, блядь, Ответьте! Кто не сказал, что я гриб, ты только брил был. Не, молодец, задушил чела 14 когда у него 9 ч, ебаный? На 5 левелов больше, чем у Пиздишь, гандон, ты гандон Вот посмотри, там сейчас видно Не, ты пиздишь, чел, ты пиздишь, ты некрасиво поступаешь, нахуй То есть ты тоже, в принципе, с пацанами согласен, что я гриб Да Сори, но... Старей, Ё, тебе, бага, что, что ты, да они рофлят, ёпта, понятное дело ты, бля, думаешь, никто, кажется, бля, Они все рофлят, поверю мне на слово Правильно, давай, давай, да, качай, да ну, Я -ка, честно ху, говорю, они ху, все еще. Молодец за 100 тысяч, да, да, летс го Что у меня хорошие лошар. карточки выпадают Ты сука Это не моя вина, блядь. я просто играю нахуй Просто может хороший быть, аккаунт, просто может шаровой быть, аккаунт. Что еще сделать 14-го, чтобы прям вообще и Или она вообще тебе не нужна? пеку. Мегапеку. Мегапеку уже 14. Ой. Что, хороший аккаунт, подтвердила, блядь. Че ты завидуешь, нахуй? Тоже, блядь. Нашелся, нахуй. Реально повезло, блядь. Совсем не бывает. Подожди, сколько у тебя Олег? Тебе тоже прямо было, что у тебя ножи выпадали в КСР. раз сколько у меня Олег? Ну все. А, да? Нет, да, это... все. Данные, да, все. Все доступны. А, это... А, ну я понял, я понял. Ну и что? Не, ну и что? 10 дней игры в эту игру? Меньше, ну не 10, блядь. меньше. О, блядь, он, просто молодец. шаровой аккаунт. Спасибо Суперселлам. И все. Типа тут не надо искать какой-то подвох. Я уважаю компанию Supercell, Она меня сегодня разбанила. Она вернула меня. Конечно, у нее, блядь, там... В этой компании Суперселл не доналит, нет, брат. Да, брат. Скоро в класс рояле мой скин добавит. После этого ты будешь пиздеть, что я гриб. Посмотри на башню, чувак. Это только игра началась, чтобы ты понимал. У, у, человека, вот, в у него <триц> это гриб, епта! У него все леги, блядь. Поверь мне, я бы не стал нести хуйню, брат. Ты меня знаешь. Я не с тех людей, блядь, кто производит донации в игры, блядь. Я берегу деньги. <триц> Поверь мне. Ну они немного заплатили. Я и задонатил, отблагодарил их за... Ну сколько? Ну 1600, наверное. Ну, нормально. Ты не, ну грипп, я так понимаю. Но они много платят, я решил это. Да, я, я, я уверен, если бы в КС как-нибудь скилл увеличился за счет бабок, ты бы, блядь, туда столько вел вел бы, я и не спорю. Вопросов Чилошар нет. 12-го у... у моего чалка, Ой, чел, ты заебал какие-то отмазки искать нахуй. Я ни разу не донатил в эту игру, блядь. Поверь мне на слово, блядь. Я бы такой хуйню не страдал, я тебе честно скажу. Чеки ты им? Конечно, конечно верит, блядь. Это мои пацаны, эти тебе пиздеть не стану, блядь. Мы с ними на коннекте, плотном. Смотри, видишь? Вот, ты хочешь сказать гриб? Ты думаешь, гриб знает, что вот эту хуйню можно запом законтролить? Вот вот свиноматку ебаную в, в наморднике. Все? Не-не, свиноматка. Просто у нас, ну, такие взаимоотношения выстроились уважительные, блядь, что все знают, что я демонстрирую хороший уровень игры в Clash Royale, и все, блядь. И за это, естественно, меня ценят, бля, в комьюнити. Оп, сейчас, давайте сейчас. все вместе напишем, сколько он зазначил в игру. Вот прям, ну, хором. Три, два, один. Сколько, сколько? Ну сколько? Ну что за пиздеж, блядь? Ты сам веришь, блядь? Откуда мне такие деньги? Окей, спускаемся в описании твоего стрима. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Пять баннеров, Все, Долбоёб, я, я, я, я уж тебе говорю, я просто по приколу их ебанул. учила чела ещё, блять донат. Еблан, это, это не баннера, это просто картинки крутые, долбоёб. Я бы... блядь, ты рофли? Ебать и чел, вышку чуть не снес, нахуй. А чё толку снес не снес, блядь, если он сейчас упадёт? Вот у ну. тебя Dream Team, слышишь? Что это? Но, Милохин! О, Милохин! Это Милохин! Ну что это это покров, ебать! Блядь, или это бабич нах, он мне рассказывал, что он играет в Clash Royale. К сожалению, блядь, всё нахуй Извини, бля, бабич. Извини, что так вышло. Извини, что попался, бля, против меня. Хоть ты и гриб, ебать. К сожалению, ты не смог продемонстрировать мне свой уровень игры. Игри, игры, игры, игры. Нормально пошутил, блядь. Блядь. Последняя игра до нового аренда. Вот так вот, ребята, вот сразу я на подъеме, честно скажу, от Clash of Clans а мне очень хорошо, ребят. Прям очень, бля, я когда играю, я на седьмом небе, прям. Прям хорошо мне, ребят, пиздеть не стану, ребят. Прям очень хорошо мне, ребят, очень хорошо. Прям. Ростик забанили на твиче, Реально, за что? Я не знаю. вообще был же одуванчик, блядь. Ростик, не. Блядь, суки. Бам, нахуй. зап, пта, зап, зап. Ну давай, пасхуду, блядь. Принцесса, ёбаная. Бам, нахуй. Просто её, блядь, спепелил, нахуй. Бам, ёпта. Бам, ёпта. Бам, ёпта. Бам, пта. После этого скажешь, что я гриб... Бля, гриб. Вот запомните, в чём между грибом и сильным игроком. А... Я... Я... Я умею двигаться, понимаете? То есть, ни один донат тебя не научит двигаться. Гриб не умеет двигаться, гриб он нулёвый. Вот гриб так сможет сделать кинуть нибудь нахуй? Скажите. Не сможет, блядь, понятное дело. И в этом ничего такого нет. Смотри, вишка, я его задолжил, блин, а потому что чуть подальше закинул. Такого опыта нет у простых игроков. И это нормально. И это нормально, совершенно. Просто признайте, что я один из лучших в мире сейчас. Смотри, он сейчас набросает, он сейчас набросает много кого, смотрите. Он сейчас кинет еще что-то. Я, я просто говорю, вот смотрите. И упал, нахуй. Просто упал, ебать. Сразу вот там мега-рыцаря. После мега вот эта хуйня сразу залетает. Дракошка. И после дракошки сразу шарик. Вы думаете, блядь, он сдержится? Конечно, нет. И тут не дело в том, что у меня карты прокачаны. Согласитесь. Тут именно то, как я карты прокинул. Именно то, как я кинул эти карты. Совершенно похуй, что у меня прокачан аккаунт. Это ничего не дает вообще. Это просто для цифры. Это просто цифры. Так, поехали. Опять я выиграл. Но я не выебываю, вы должны понимать то, что. Ну, я скромный достаточно игрок. Все, просто выиграл и все. Просто выиграл и все, ребят. И тут не дело в том, что я гриб, как бы, я никогда не донатил, и я никогда не буду донатить в игры, блядь. потому что я... Я знаю, каким трудом зарабатываются деньги, блядь. Поверьте мне на слово нахуй. Я бы никогда не стал, блядь, донатить в игры. Не? огрызал грезалу Новую лего, новую лего, новый лего, Блять, тварь, ебаная, блять. Свиноматка выпала, блять. Пламенный дракон. Но... Ну Короче, ты тысячи... Вау! Палать, палать! бля, Уж, что мне придет? Уже А? блять, ярость! Ух, ух, Малыш! Принеси покушать, любимая! Что-то еще новенькое выпало. Вы Сколько? Год? Пацаны, блядь. Нет, вот нет, кто нет. говорит, что тысячи кристаллов фармится год, я их нафармил, блядь, за три дня, нахуй. Они не, они не год три дня, блядь, меня потребовалось, чтобы зафармить тысячу кристаллов, блядь, и больше. Три дня, нахуй. Не, а у Савы, чтоб кристаллов, чисто три клика. Ну, 3 клика, блядь, Запустить катку, разнести нахуй и Магазин, кристаллы, по -пизди, по пизди, по пизди, ёпта, по -пизди. Да, да.